Всем привет! И я, я Радмир, и сегодня я куплю нету искатель, и, и, и сейчас, сейчас мы будем его распаковывать. Вот такая вот коробочка. Хорошо, посмотрим, что внутри у нас. Успокоить. А вот Понял Я все понял Да-да-да-да Вот наш металл Примерно вот Наверное, такой Так Вот Вот это насколько я понял нижняя часть его вот такая легенькая, хорошенькая нижняя часть ну же искать вот такая вот переключалочка так ну такой красивый красивый поковка Во. вот наша верхняя часть. Вот так она примерно выглядит. Тут балки, палочка, которую мы прицепляем, типа... Ай-яй-яй. Как ее вытащить? Ага. Ну, в общем-то, хорошая. Все. Вот так примерно. Вот. А это наши... А это для того, чтобы, вы, типа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 Так -с. как его собирать? Ладно. Так, вот примерно вот так вот мы держим, ага. почитаю потом. Почитай и найди по этой схеме, что написано. Вот, и, и найди из этих деталей, что там, а, к чему циферки стоят. Поисковый наконечник. А, он найди его. Так это что у нас за... Это какая деталь вообще? Вот Поисковый наконечник, это, походу, вот эта вот штука. Mm -mm. А, поисковый наконечник. Смотри, чтоб там эта штука не упала. Это самое длинное Это вот это вот Наконечник по всей видимости Ну, походу что Второй номер Номер два Свету... Светодиодный ин... Индикатор, да? Индикатор. Вот это походу металл детектор Вот это походу про него Это походу про эту штуку Которая определяет Что за металл типа Ляля-то поля. -ля -ля -ля -ля. Ой, дивная у меня штука. Это на ручку одевается, да? Да. Так дальше штука. Давайте это. Походу надо как-то Так, ну собираю его. Металлоискатель а сложно сложно Так. Это как-то... Развязать надо, чтобы более понятно. Ты можешь не развязать, просто собери, как ты считаешь, что нужно, и все. надо поточнее. Так, вот вот металлоискатель называется...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 Пройти талон. Такой Так вот такая батарейка от ну, Соберем потом мы